Всем привет! Иногда бывает, что вас и вашего друга начинают трешить какой-то бешеный школьник, который рьяно говорит о том, что вы не умеете играть на ХВХ и просто вас оскорбляет. И что же нужно сделать, чтобы ему противостоять? Вероятнее всего забить ему КВ 2 на 2, где на деле доказать, что он может лишь говорить какой-то бред. Но как же его выиграть, сейчас мы с вами и расберем. Но я напоминаю, что у меня есть своя группа ВКонтакте. Здесь проходит крутой розыгрыш на сапке, уже целых тысяча участников. По совместительству здесь есть крафт-шоп с конфигами по доступной цене на каждый чит, а также реселл различного рода читов. Здесь вы можете видеть визуалы, которые стоят в конфиге на вот третьем. Как видите, очень красивые и похожи на скит. Но в общем-то в группе публикуется различного рода мемы на хвх тематику. Поэтому подписывайтесь. Ну и да, тем, кто подпишется на мой канал на YouTube, инвайт в скид гарантирован. Итак, обычная игра 2 на 2 проходит на вингман картах, то есть это обычные карты, которые укорочены на один плант. Стоит отметить то, что карт для игры с напарником очень много, поэтому я не буду стягивать свое видео и ограничусь только одной, оверпасом. Чтобы было проще понять специфику данного режима, сначала мы рассмотрим тактики по игре за кт, а потом уже посмотрим, как эти тактики разбить. Ну и да, основной успех при игре 2 на 2 зависит от того, насколько хорошо игроки знают тактику. Итак, КТ является сильной стороной, и в идеале выигрывать все раунды за сторону защиты, потому что всего лишь один проигранный раунд зачастую может означать победу противников во всей игре. Всего основных тактик 4. При этом в каждой тактике один из КТшников сидит на бочках, контролируя проход с монстра. Второй же человек может менять свое положение. Во-первых, сидеть на хеване, сидеть у плунта на подъеме, сидеть за плунтом и сидеть с выхода с котеспауна. Каждая тактика по-своему зависит от оружия, потому что если КТшник сидит с скаром с выхода у котеспауна и контролирует проход с трубы на воду, то выбить его без АВП или скаров будет очень сложно. Лично я рекомендую стратегию, когда оба игрока находятся рядом. То есть один сидит на бочках, контролируя выход с монстра, а второй сидит на фейкдаке у плунта. Собственная игра начинается с пистолетного раунда, и в данном случае необходимо обратить внимание на закупку. Если террористы прошаренные, то они наверняка купят гранаты, чтобы иметь возможность выбить фейкдаки. В таком случае коттешнику, который занял бочки, нужно купить смог и береты. После того, как террористы откинут вас молотов, нужно сразу же кидать смок, чтобы не потерять позицию. Стоит учесть, что на близкой дистанции берет имеет преимущество по сравнению с P2000 и USP, особенно если есть даблтап телепорт. КТшнику на даки у планта нужно сидеть так, чтобы его нельзя было бэкшот на неприподнятом питче, то есть когда он стреляет в террориста. Допустим, пистолетный раунд кота выиграли, но что тогда? Далее нужно действовать по обозначенным тактикам, не забывая покупать на этот раз уже два смока, потому что без гранат террористам невозможно выбить КТ, если они правильно сидят. Стоит обратить внимание, что человек, который садится на бочке, может прыгать через верх, потому что он не успеет добежать до позиции и пропустит монстра, если противники его запушат. В то же время он должен учитывать, что в него могут попасть тест спауна, поэтому нужно прыгать так, чтобы не задевать бортик. Только не слезь сейчас от Скара, от Авика. Как я уже сказал, бочки являются главной позицией, и если человек сидит на фейкдаке, то его нельзя убить шорта, хотя в людей на шорт он стрелять будет. Также при уверенности можно пойти и пикнуть противников через деревяшки на стенке шорта. Они хорошо простреливаются, но нужно не забывать прожимать, в таком случае миндамаг и шот. И да, сделаю акцент на том, что стреляться в этой позиции будучи каташником не нужно, потому что вас все-таки могут убить. Вторая тактика заключается в том, что один из КТшников не сидит в пленту. Заместо этого он идет на Хэвен и простреливает с хэдшотом ими террориста, который прыгает к пленту. Порой можно вполне и убить своего противника в голову. Делают деньги. Они в прошлом раунде соревновают челю. Должны были вообще это выиграть. Да, так в они его проиграли. Третья тактика заключается в том, что если есть Скар и уверенность в себе, то можно сесть на позицию на выходе с КТ-спауна. Достаточно многое в данном случае зависит от читая конфига. Однако пройти противникам эту позицию на воду будет очень сложно против Скара, если они имеют только револьвер или скауты. Единственный вариант убийства КТшника это бэкшут, поэтому кт необходимо прожимать хэдшот, чтобы нельзя было бэкшутнуть. Отдельное внимание нужно уделить гранатам. Если человек, который сидит на фейкдаке у плента, видит, как террорист залезает на бортик и пытается прицелиться с гранатой, то нужно ему выходить и убивать его. Говоря про гранаты за КТ, нужно отметить, что кидать их нужно быстро и четко, не тратя много времени на прицеливание. Особенно сильно это относится к человеку на бочках. КТшник же на фейкдаке у планта зачастую не должен откидывать никаких гранат, кроме как смока под себя. Иначе террористы просто могут в этот момент запушить КТшников. То есть имейт на бочках должен потушить смоком молотов, которые кинут террористы на подъем. После того, как молотов будет потушен, ему необходимо вернуться обратно на позицию и откинуть молотов уже под шорт. Это нужно банально для того, чтобы поменяться позициями, потому что в данном случае человек, который был на бочках, пойдет на подъем, а тот, кто был на подъеме, пойдет на бочке. Все это потому, что у террористов есть еще один молотов, который они будут откидывать. Дело в том, что если человек с подъемом будет откидывать смог под себя, то он потеряет позицию, потому что в это время, как он будет менять оружие, противники просто выйдут в плент. Но если террористы начали пушить и позиции на фигдайке потеряна, то человеку на бочках можно просто откинуть молотцев под выход террористов. Также если противников все-таки пропустили плант, то при беге друг от друга по колонии нужно понимать, что вам нужно догнать противника по этому кругу и стрельнуть ему в бэктрек. Теперь поговорим про тактику за террористов, которая начинается с пистолетного раунда и покупки гранат и револьвера, либо глаз до болтапом. Как я уже говорил, гранаты нужны для того, чтобы прогнать противников с их позиций но гранаты нужно уметь правильно раскидывать. Хорошо, если у вас есть щит с гранайт хелпером, то есть эволф, фаталити, скит или вантап. Но если их нет, то наблюдайте за экраном. Стратегии конечно разные, но в основном один прокидывает гранату, а другой в это время выходит через шорт в плент, после чего тот, кто прокинул гранату, сразу же идет за ним. Быть может повезет и раунд хотя бы один вы выиграете, однако если противники умеют играть, то такое навряд ли случится. Далее же, вы должны всю игру применять раскидки, потому что без них взять хоть один раунд у вас никак не получится. Хотя это не относится к случаю, когда вы начинаете быстро пушить своих противников через трубу. В основном люди ходят через шорт, надеяться на удачу и на то, что гранаты попадут в цель. Иногда террористы могут рискнуть и на ближнем спауне пропушить туннель на монстр, потому что если коттеджник имеет плохой спаун, он не успеет занять позицию бочек. Говоря про экономику, нужно отметить, что иногда нужно делать эко, потому что гораздо проще выбить КТ с АВП и с каром, а также полной раскидкой, нежели чем просто каждый раз сливаться с револьвером или скаутом без раскидок. За террористов можно брать АВП и садиться на мусорный бак у спауна, потому что если человек будет прыгать с Хевана, задевая бортик, то вы в него можете спокойно попасть. Самим же террористам нужно не прыгать после первой стены с их спауна, так как КТ могут им выстрелить в голову, когда те прыгают, ну и соответственно убить. Победа в 2 на 2 это командная заслуга. Какому, Кенди? Да я ебуду как будто. Просто откинуть могу и могу. Давай, давай, давай, давай, кидай, кидай. Смотри, кому. Два, три. Раз, два, три. Ну-ка. Понял. Блатной. Слышал. Булдария? Я в... Пошли. Она хуя-то дишка! Такой просто меня так это просто смена. Ладно, я... Поэтому всегда нужно играть в твоем и договариваться заранее о моментах выхода, а также разных стратегиях на игру. Сговоренность тиммейтов является одним из ключей победы. Стоит помнить, что это всего лишь игра, поэтому кричать на своего тиммейта, если он зафэлил, никогда не нужно, это просто неоправданно. Вы поссоритесь со своим другом и еще проиграете к тому же игру. Также подмечу, что я рассказываю только теорию, поэтому выигрывать всех это дело практики. Просто играйте со своими друзьями 2 2 по фану, и тогда вы уже поймете, что и как нужно делать. Поэтому желаю всем удачи, Invite of Skid и Never Lose. Всем пока.